Сапогом балабью. Короче, это была моя идея, потому запикивать этот выпуск придется престо. А ведь он там типа Люмус тренировался. Дурак. Чего ты? Начинает твой твоя квартира. Всем привет, это канал Акстар. А ты в своей квартире что-то более бодрый я бы сказал. Ну потому что я чувствую домашние стены. Всем привет, это канал Акстар. Это Ярик. Я не чувствую домашние стены, поэтому он сегодня будет еще лучше. Я вообще даже не знаю, что мы сегодня будем делать. Короче, это была моя идея, потому что я понял, что в каналах Старо нужно вообще нужно миллион просмотров, нужно очередное видео на миллион просмотров. И поэтому у нас то, что мы все любим, прекрасно, мы это скрываем, может быть, ночью, ночью засыпаем спать. Вот как, знаете, Гарри Поттер вот так хопано, он там типа Люмус тренировался. А мы с тобой тс, никому будем играть матерные песни. Только. Что мы будем играть? Ну, я, я не тебе, понимаю. Нет, я тебе сказал, матерный. Да, я просто буду играть аккорды. А ты там сам уже... Не, играть. я же тебе сказал, я тебе мы придем, будем играть к матерной песне к тебе. Нет. Тебе запикивать этот выпуск придется. Приезжай, а жипрют, будешь пикать через слово. Погнали. А, Свои. А. Подожди. Фон, по тюнеру настраивает, на слух не может. Нет, я сам стала. Мне ну, просто так удобнее Нет, все смотришь. Погнали, давай. Oh, no, no. Да это же наш любимый дед Максим Вот и помер дед Максим Да и хуй остался с ним Положили его в гроб в потолок Он здоровенный был мужик Он нахуй вернулся в шашлык Хуй отбил я так и Немножко полезная реклама, но не перематывает, а ну... Ребята, фингерстайлисты, хочу порекомендовать вам классного гитариста Петра Селезнева. Парень записывает каверы с очень интересным звучанием, пишет свою музыку, а также снимает обучающие ролики. Как прижать гребаное баре, зачем нужно ногти гитаристу, это меня, кстати, тоже очень часто спрашивают, ошибки новичков, гитаристов, в общем, различные приемы, и фишки фингерстайла, которыми можете разнообразить свою игру и многое другое. Все это на канале Петра Селезнева. ссылка в описании, обязательно подпишись, очень крутой чувак. Граница ключ переломлена Не та песня, не та песня, не та песня давай, думал, давай, странно, да давай. Там на суку сидит ворона во рту во лбу корона В темную ночь Никто не в силах ей помочь Дома доволочь В эту темную Там за рекой Еб*** Сам водяной Кидает палку В эту темную ночь Никто не в силах ей помочь Пи*** дома доволочь я тут чёрную С какими тапочки? Ну просто они, они все в тебя Знаешь почему? Потому что... <связь> Не, на самом деле... Стой! А я сам сыграл давай! Одну песенку, она просто словно ты не справишься. Дождь стучал по крышам, словно мне назло. Ты опять не вышла, сделан западло. Целый день стоял я, по подождем и мол, чтоб твоя идти. Е... Я мог бы увидеть, смог, ты не пришла и е... с тобой. Как будто нет другой такой, не нужна любовь моя. Другой счастлив буду я, но если я тебя убежу, но я расшибу тебе кровь, чтоб ты морский нам пацанал. О, закончили. Давай следующий. <связать> Актер опять залип. Скажи, сколько лет? Чего? Ну ты просто скажи, сколько лет? 29. Нет, не тебе, а сколько лет просто скажи фразу. 11. Нет, сколько лет? Ну скажи сколько лет. Сколько лет? Ответ. Слушайте, тут такое дело. У друга моего изо рта пена. Не могли бы вы помочь заладать эту течь. Не умеет он здоровья беречь. Но прохожий не ответил. <свес> Заметил пленку. Ответ я в этих всех убивых глазах, сегодня он увидел делесах, Тут каждая собака знает бог и Лху, Но когда-то с нами третий был Артука, Но Анток ускорялся, под землю Остались только Бока и Лха, Вока и Лха, Вока и Лха, С каждым днем мы чувствуем, как на плохо Просто, смотри, какой чувак аккорды, аккорды выложил на сайт. Просто на аватарку, посмотри. Я, его зовут Ярослава. Ярослава Вставь потом, куда-нибудь это вот это, это не я, правда. Хотя, на самом деле, когда я голый, я вот так выгляжу. Да, я видел. Вот и видел, да. Я когда, короче, приходил забирать флешку, он такой голый приходит на. В да? вода. 40 грам спана. Да? 40 грам спана. Бляд, да? 50, да? В моем начале ни одного материнского слова да. а в Башкирии вода 40 градусов она. Если выпишь той воды, то пойдешь считать столбы, а я выпил той воды и пошел считать столбы. 48 восемь насчитал. А вы беззрители я попал, а вы трезвители уют Сапогу побьют, раз побьют и два побьют И больницу больницу А аваристы уют А вы с них суют, раз суют, и два суют И на кладбище везу. а видос мы закончили И ставь лайк, если я реклёво танцевал в конце и Ставь лайк как старый, подписывайся на канал И если нужна следующая часть Которая скорее всего не будет а, Потому что я с... нахрен вообще матерные песни Набираем а, а, 10 тысяч лайков Если наберем, то мы найдем еще матерные песни Для себя и сделаем что-то весело а, Зачем грустить? Давай 10 тысяч лайков, чтобы вышел следующий видос И 15 тысяч лайков, чтобы он не выходил Ха! Ха! Смешно будет А точно, слушай, мы же это, блин, вообще не Вставь это в начало Подписывайся на канал Ярика. Я сказал вам вначале. Ну, давай еще раз. Подписывайся на мой канал. Ставь обязательно... Канал Подписывайся кончики, на канал лайки, Ярика. И, Ссылка в описании. И, и я а мы я сейчас и... для тебя свою матерные песни. Это в конце записываем.